Здравия желаю тебе, дорогой друг! Меня зовут Денис Залевский, я живу в Сибири на природе. И также являюсь старшим проводником трансформационной игры «Достаток», которая расположена в Телеграм в виде бота. Ты можешь пройти по ссылочке, которая расположена под этим видео, попробовать демо-игру без каких-либо вложений, понять, как все работает, понажимать кнопочки — если появятся какие-либо вопросы, можешь смело писать по контактам, которые также найдешь в описании к этому видео. И я отвечу на все твои вопросы. Игра значит, работает на криптовалютах. Пока в игре задействованы две криптовалюты, это Yumi и Глизе. Работает все просто, никаких сложностей не возникает. Все, кто участвует в этой игре, абсолютно довольны. Всем успехов!